Яркие подъезды, большая парковка, современная и безопасная детская площадка, стильные балкончики, зеленая территория – все это ждет новоселов жилого комплекса «Южный квартал». И вот перед самым Новым годом первые жильцы уже получили ключи от новеньких квартир. 9 декабря 2019 года мы сдали нашу первую очередь. Жилой комплекс «Южный квартал» осветил рынок анапских типовых новостроек. Яркий и уютный он точно станет местом, куда уходят хочется каждый день возвращаться из городской суеты. Это не просто место жительства. На территории комплекса будет расположен фитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. В округе у нас 6 школ, три детских сада. Еще одна школа планируется к 2021 году буквально через дорогу. Шаговой доступности от комплекса две остановки общественного транспорта, также в пяти минутах ходьбы Красная Площадь, торговый центр самый крупный в Анапе, где 6 кинозалов, несколько предприятий общественного питания, магазины, бутики. То есть в зимний период у нас практически вся анапа как раз таки проводит все свободное время на Красной площади. Здесь это в шаговой доступности. У нас 17 корпусов, 3 детские игровые площадки, футбольное и баскетбольное поле. А также на территории комплекса будет ворд-клас. Это фитнес-центр с мировым именем. Здесь два бассейна. Детский и взрослый. Взрослый бассейн. Длина дорожек 25 метров, глубина 2,20 Тренировочный бассейн. Все квартиры в жилом комплексе Южный квартал сдаются с качественной отделкой от застройщика. Клининговая компания уже навела чистоту в квартирах и мопах. То есть на полу у нас ламинат 32 класса уместной марки Кроностар. На стенах обои белые флизелиновые под покраску. натяжной матовый потолок, установлены входные и межкомнатные двери. Межкомнатные двери сборно-разборной конструкции, профилопорты, входные двери фирмы Гарда. Все коммуникации уже заведены. В квартирах установлены домофоны, сплит-системы, счетчики воды и света. У нас центральное городское отопление. Помимо этого у нас все коммуникации центральные. Вода, что немаловажно, у нас от городского водоканала. При покупке вы получаете паспорт с дизайн-проектом по обустройству от итальянской компании. Это наша компания-партнер, которая нам разрабатывала дизайн и квартир. То есть вы можете приобрести мебель у них полностью под ключ до заезда, либо вы можете по который есть, приобрести точно такую же мебель, выкрасить в те же самые окрасы стен, которые они предлагают, но уже самостоятельно. Жилой комплекс продолжит набирать популярность среди покупателей. Нет никаких сомнений. Микрорайон уже пришелся по вкусу многим молодым семьям. И не только. Жилой комплекс «Южный квартал» – территория счастливой жизни.